Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. И сегодня я вам расскажу про поправки в уголовное законодательство, которые уже одобрены в первом чтении Государственной Думы о возбуждении дел по налоговым преступлениям. Поправки очень интересны. И стоит сказать, что они у нас уже были. То есть в то время, когда президентом у нас был Дмитрий Анатольевич Медведев, эти поправки были утверждены и внесены. Суть их сводилась к тому, что правоохранительные органы не могут возбуждать уголовное дело за неуплату налогов только по своему желанию. То есть порядок был какой? Вначале налоговая проверка, затем все этапы разбирательства, то есть обжалование налоговых решений, затем срок для добровольного возмещения, и только после этого налоговый орган мог отправить соответствующие документы в Следственный комитет, и следователь мог принять решение о возбуждении уголовного дела. Дальше, учитывая, что во всем мире и у нас все-таки налоговые преступления э, относятся к категории тяжких и особо тяжких, данные поправки отменили, то есть Госдума где-то целый год их рассматривала, но в итоге отменили. И на сегодняшний день ситуация обстоит так, что следователь может возбудить уголовное дело по неуплате налогов, э, в принципе не оглядываясь на налоговый орган. То есть ему достаточно своих каких-то ориентиров, каких-то материалов для того, чтобы это дело было возбуждено. То есть результаты налоговой проверки для него в данном случае носят рекомендательный характер. И действительно на практике это серьезно усилило давление на бизнес. Очень много было возбуждено, скажем так, необоснованно уголовных дел по неуплате налогов. Действительно были случаи, когда уголовные дела возбуждались в тот момент, когда налоговая проверка еще не закончена. И вот теперь хотят вернуться к старому доброму порядку. И я надеюсь, что в ближайшие сроки данный законопроект будет рассмотрен, эти поправки примут, и мы вернемся к более цивилизованному рассмотрению ответственности за налоговые преступления». И это действительно может снизить нагрузку на бизнес. И я поддерживаю такое решение нашего законодательного органа. Потому что действительно только после того, как налоговая исчерпала все возможности взыскать данные денежные средства, когда уже и суд первой, второй и так далее инстанций сказал, что да, налоговая проверка, ее результаты обоснованы и законны, и если человек все равно не хочет платить налоги, в этом случае действительно можно рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. И это будет правильно. Будем следить за актуальными событиями. Вы не забудьте подписаться. С вами был адвокат Дмитрий Анцук.